Привет. Сегодня это не новость. Это ролик. Сегодня своему другу отправил колла в ролик. Ну, он просто отключился, когда ему написал. Сегодня без него. И, короче, вы пост самый сумасшедший и прямо сейчас я поставил ролик трейлера. Вот это. Если прямо сейчас 100 посад, вы набрали 2000. Ну, если... Вот этот ролик был популярнее, чем этот. Ну, через этих 6 дней, ну, через этих 7 дней вы набрали его 2000 посад. Объясните, зачем теперь захапили. Я подумал, что вы просто захайпели. Это послушайте. И вы прям сейчас мой э, Мои... Да. Да. Если это посмотрю... Почему это 100? Почему 121 просмотр? Я не понимаю, что... почему тот... Вот, знаете, не захайпел. Потому что эти два ролика были популярнее, чем вот эти, чем все. Да, вот эти два ролика, они теперь самые популярные и всех. И всех. И да, сегодня я буду скрывать только свое лицо. Если вы хотите такие же видео с моим лицом, нужно больше просмотров и больше лайков. Ну, я думаю, что вы не наберете больше просмотров и лайков. Ну я вас да, я за эти два видео спалил свое лицо. Да, если... Да, я вот теперь эту вижу. Если, например, 1000 просмотров на каком-то видео, я буду с лицом. Или, например, более 500. Ну, если вы наберете 300 разумных, я тоже буду с лицом. Ну, если лайков где-то будет всего ли два, всего ли лайка. Я тоже буду также выпускать видео с лицом. И короче, я очень рад. Спасибо за две и за одну тысячу пятьсот, ну, с половиной тысячи. Спасибо за столько просмотров. Меня уже поздравил YouTube. Давайте я вам покажу, что мне поздравил YouTubeчик. Я то Да, меня поздравил Ютубчик с. С более 30. Хорошо своего 30 просмотров. И с каждым часом вы набираете 50 просмотров. Да, с часов просмотров. Если через несколько часов вы просто набираете 50 просмотров. Это так мало. Ну да. За час вы да я думаю, что за какой-то какой час видео вы набрали. За час видео вы набрали 50 просмотров. Ну, какой-то вид, ну, вот этот про трейлер второй главы направо больше, чем... Да. Так. то да, блин, я же тут запущен был. Да. Ну, несколько дней назад мы повернем. Было тут 1300. А тут было меньше 1300. Ну, в этот день я не смотрел, сколько тут просмотров, а смотрел, сколько тут просмотров. Кстати, это видео очень хайпо, хайпануло. чем. И за несколько дней мы просто запустили очень офигительный просмотр и просто за видео Вот, 2000. Вы как это просмотров набрали? Я не крутил, я не накручивал это само мной набрало и вообще как накрутить я не знаю правильно я не могу как накрутить я не знаю если я накрутил это мог уже YouTube спалить но ютуб мне еще это не спалил еще не думаю, что я на хайпе если что это жвачка была ничего хорошо. Короче, если YouTube думает, что я на хайпу, это не так. Я не на хайпу. Я иду ну, Не нахватил. Я просто как-то как-то выпустил, я просто эти ролики выпустил я сказала, так, так за хайпу, что я даже не, не, не ожидал. Да. И, кстати, спасибо за 40 подписчиков я очень рад что мы набрались от подписчиков. давайте следующая наша цель будет 50 Ну, а вот тут о канале вы заходите о канале и смотрите до да, куда нам доходить да, после 45 мы доходим до 60 после 60 мы доходим до 75 более, более 75 мы доходим до 900 на 90 на 90 мы доходим до 100 когда вы набираете 90 мы, я доход, мы доходим до 100 и я думаю иду от этого меня даст разрешение данного стрима потому что если я прямо сейчас сюда, сюда зайду тут мне написано функция прямых не недоступна не ну как я вам хотел сказать Данная трансляция только сделано более тысячи подписчиков. Если у меня будет где-то более тысячи подписчиков, то я смогу что ли стримить? Да. Я не знаю, я смогу потом стримить. Но я не знаю, что я с, с более тысячи подписчиков буду стримить. А сколько более тысячи подписчиков? Я не знаю. Ребята, если вы знаете, сколько более... Если вы знаете, это это более тысячи, если более тысячи подписчиков, сколько это более тысячи подписчиков? Если вы знаете, что что значит более тысячи подписчиков, и сколько это значит? Пишите в комментарии, пишите комментарии. Я почитаю ваш комментарий и за лайк, если вы знаете. Ну да. Ну мы сейчас не об этом сейчас говорим. Мы сейчас должны это снимать ролики об видео. Блин, нет. Мы должны снимать об это стр ну блин об облаксе. Ну я сейчас снимаю какую-то историю. А не видео. И мы с вами поиграем на примерчик. Ну, новую игру, просто я не знаю, какие игры. Я не знаю что поиграть так исследовать ничего сложного это еще автокнигер ну я просто специально заключу но я в роликах не буду использовать автокнигах я честно говорю я не буду в роли как авторкрикер он же чего на хайпало 70 тысяч... Это тысяч 70 игроков? 700 тысяч игроков там сейчас играют. А если там был сервер на миллион человек? Да. Карта была в Да. Если он играл в игру и был миллион, спас... миллион серверов, знали как было его Очень тюрь. Так, прямо сейчас мой друг разрабатывает под названием Тюрьма. Игру Тюрьму, я не знаю, то есть друг, Рубикс. Я вам хочу сказать и хочу приложить его канал. И давайте, пока что я вам покажу, как его канал называется. У него канал называется тоже Рубикс И я вам хочу Приложить Игру Это Канал Рубик На канале Рубикса сейчас 130 подписчиков И трансляции Он почти каждый день Снимает трансляцию И почти каждый реальный день Он снимает трансляции. Да Например, я вот тут бы был на стриме, и смотрите, что и где я был. Где мои рулетки вы описали? И неделю, короче, ты сможешь поменять ведник. Так, и где-то я писал. ему. Ну? все? М. либо добавить меня друзья, либо еще что-нибудь делать. Где-то я им писал, я им писал. Но на каком стане был? Я, ребята, не вру. Вот тут да. Почти... Окей, давайте... Да, вот! Да, я тут был! Блин, а, а как себя увидеть-то? Я хочу себя тут увидеть. Я, я, я с ними был. я им писал я я реально говорю что я у них был вот вот это я да я с ним был и у меня ник Фенфейди, и он меня заметил и добавил у меня в дискорде ребята это ник хаски если вы не верите, вот... Вот, вот, видите? Я. Я. Давайте я покажу их группу. Если кто хочет зайти, по ссылке в описании на их группу можете с со мной пообщаться или можете с другими ребятами пообщаться. Но я редко там был. Да. Но ну, долго меня там не было, и я потом с ним начал говорить. Р... Рап... Рап... Pues... Давайте я покажу, блин, где их группа. Меня не звонили, хотя. Вот. Вот. Вот ихняя группа. Ну, у... Ну. И вот тут. Санч, госсериал снимем. Да. И тут куча сообщений. И, знаете, как меня долго не было? Меня очень долго не было. Ну, если вы хотите ролик с ним, ну, я не знаю, согласится или не согласится. Ну, я с ним почти каждый день не разговариваю. Ну, да. Ну, пока меня в этом серии не было, а, да, я не было месяц в этой группе. Ну, в этом сервере. Потому что я на этом сервере долго не был. Блин. Я это, знаете, месяц назад был. Да, реально, месяц с ним. Месяц назад я с ним не встречался. Я только один раз был ну, у них на это кто? Так, и вот Белго. Если вам понравился ролик, пока. Ладно, ну, это было новое, все пошутил. Ладно. Ладно, успокойтесь. Пока.